Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Хикан, и это будет обзор на вас 2108. Обзор стоит начать с 2108. Это лада у нас. Есть синяя версия, а есть белая версия. Также есть другие цвета, которые вы можете поставить. Но я поставил именно эти цвета, которые более красивые. Как вы видите, здесь уже все собрано, я все собрал. Также мы можем здесь покататься, пооткрывать. Все двери все капоты можем даже покататься также здесь механическая коробка передач мы можем переключать на поднимать пере... передачу на r а отпускать передачу на f а те же вернемся мы обратно также здесь можно включать фары нажимаем на u и лайк. вот так вот у нас. Кому не нравится данная менюшка, можно ее выключить кнопочкой P, просто нажимаем P, и здесь можно найти настройку, выключить эту менюшку, которая вам не нравится. Ну, я могу просто нажать на F1. Также я сам скоро буду делать пак для данного мода на Toyota Sprinter. Давайте припаркуемся здесь. чуть-чуть не там заспавнились, ну ладно. Вот в принципе такая машина. Продаю десятку ой, продаю эту. 2108 номера Кан 01871. 20 тысяч. А также у нас все аналогично с этой же машиной тоже. Также везде можно двери открыть, можно посидеть везде. Вот, тут так прикольно. У нас вот есть недочет. Вот мне это не нравится, то что у нас э, кресло совмещены вот так вот именно. Это не очень приятно глазу на самом деле а, Еще что мне здесь не нравится Давайте мы сразу скажу Как по мне, какие-то слишком большие фары получились У нашего мододела А так, в основном, мод очень даже прикольный Мо... а, Так, смотрите, мотор можно поменять Ой, извиняюсь Мотор можно поменять Нажать на мотор к левой кнопкой мыши Допустим, давайте возьмем какой-нибудь вот такой турбированный мотор от 2105 Давайте заведем. Вот. Ой, ой, аккуратно водить надо. А то я водить не умею. Все вы знаете. Сейчас рестанем. А -а -а, не получается, к сожалению. Ну ладно. Ну, как вы поняли, можно данным способом усилить мощность машины. Также можно поменять ей диски на другие. Вот, есть такие же диски от этого заза. Так, ой, опять. Я просто еще не до конца разобрал с модом. Так, вот, можно поменять диск, и теперь оно будет, он будет такой маленький. А здесь уже такого нельзя, потому что он практически весь собран. Давайте поставим обратный диск а то плохой машине станет. Также Машу. можно поставить мотор от Запорожца. А, нет, смотрите, нельзя. Это задний мотор, а это передний мотор. Ну ладно. М -м -м, ну, в принципе, мне не нравится, как кресла здесь сделаны. И нету разнообразия какого-то более тюнинга. Там. То, что нельзя поставить какие-то другие тут колеса, другие штамповки, там, не знаю, еще что-нибудь. Uh, у нас есть ЗАЗ У него нету мотора Спереди, как вы все знаете Можно поставить мотор Сзади, вот таким образом Как по мне, это очень клево Выглядит у нас Давайте же Присядем в ЗАЗ Мне не нравится, как выглядит нижняя часть, за зовут это видите номер обрезанный, не очень хорошо. Выглядит. Давайте закроем и прокатимся. Также здесь можно, также здесь включается сами поворочки и такая же механическая коробка передач. Давайте припаркуем зазик наш. Извиняюсь э, за, можно сказать, за слив карты, то, что я вам всем ее показал. Просто ее делал один человек, и он, скорее всего, расстроился, то, что ее слили. Я глубочайше извиняюсь за данный так сказать, показ. Есть же черный запорожец. Здесь, в принципе, все то же самое в черном, только цвет другой. Вот, в принципе, как-то вот так у нас выглядит машина. Я хочу сразу подметить недочет, что вот здесь вот выглядит как-то ну странно, вот я так скажу. Крыша еще более-менее, хотя вот смотрите здесь какие-то дырки, накошки что Ну ладно. Здесь также не очень хорошо это все выглядит. Стыки не очень сделаны. Ну ладно. Бампер вроде с бамперами все хорошо. В принципе, у нас какой-то такой обзор был. Всем удачи, всем пока, с вами был NokiFlex, а я пойду продавать восьмерку.